Эвру, успокойся. Может ты, может ты пешочком походишь, нет? Сори. Я хотел не бегать. Почему бегать? Неудобно бегать. Я хочу ходить пешком. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий и вы на моем домашнем канале. Продолжаем проходить с вами GTA 5. В прошлой серии мы с вами... Попробовали полетать, короче, на самолете, ну скажу вам, это было такое себе занятие, потому что управление, конечно, воздушным транспортом здесь не актив, да и вообще в любой части GTA управление воздушным транспортом жопа, вот. Также мы с вами отправили Дэви искать Майкла, Майкла Таундли. вот. И что мы еще сделали? Нашли Бобенцию, которая, которая теперь нам присылает, короче, сообщение. Кстати, давайте посмотрим, что у нас там вообще. У нас три сообщения здесь есть. Так, поступление запчастей, поступление пушек, еще пушки. Вот, короче, нашли Бобенцию, которая теперь нам присылает сообщение типа о поисках. Беглых преступников, но этим пока заниматься не будем, потому что я пока не готов э -э -э... искать по карте, тут блуждать, потом как-нибудь этим займемся. А сегодня мы с вами, я вот хочу отправиться снова к чудакам, короче, мне они просто веселят, эти чудаки и незнакомцы, давайте отправимся. Покупать аэропорт я тоже пока не буду. Ты где тут выход? Где тут вы выход можно? Вот. Попробуем чудаков и незнакомцев пройти. Какая-то точила вообще. Кстати, в принципе неплохая. Смотри, скорость у нее неплохая. Я думаю, у нее проходимость тоже будет отличная. Но все равно не сравнится с нашим пикапом. Наш пикап это сила. Только я не знаю, куда он делся. Наверное, возле трейлера стоит. Тревора. В принципе, не знаю. Блин, я починил вроде как комп. Вроде как все пока работает. Но, блин. Я надеюсь, что будет все отлично и больше проблем никаких не будет. Вот, так что я вообще несколько суток просто, можно сказать, не спал нормально. Занимался. А, вон наш пикап стоит. Ну-ка давай поменяем. Эта машина, короче, хороша, но наш пикап круче. Вот. Несколько суток, короче, занимался нормально, не спал проблемы с этим компом, так что надеюсь на вашу поддержку, вот э, на лайки, на комментарии, это очень поможет продвижению канала, вот. Поэтому, друзья, я жду от вас обратной связи и поддержки. Давай иди к Летусу. Что ж, выбрать. Эй, приятель. Что делаешь? Ничего. А ты, Клетус? А, охочусь. Охотишься? На кого? На пенсионеров? Нет, на всякую другую хрень. На окна, на антенны, покрышки. Паразитов! А, так вот это кто? Самый сезон для такой дичи. Да мне насрать на сезон. А, неправильно. Не давай законом испортить тебе жизнь. Именно. Эй, эй, эй, эй, эй, а хочешь походиться со мной? В знак дружбы. Черт, почему вы нет? Вот и ладушки, тогда залезай. Ну <плёк> вы на охоту пойдёшь? <плёк> Нехило. Так, следуй за Клетосом. Ну пошли за Клетосом. <плёк> У меня есть одна мыслишка, давай повеселимся, сосед. <плёк> О, я только за. Познакомлю тебя с одним из своих любимых развлечений, тебе понравится. <плёк> так, видишь три больших спутниковые антенны? Один хороший выстрел, и они свалятся, как трусы стриптизерши. Ты на то реально столб общества. В этом городе половина населения готова мать родную продать, а другая уже это сделала. Пошли они в жопу. Так, окей. Рестреляйте спутниковые тарелки. Еще один, короче, психанутый знакомый. Так, ладно. у нас даже еще прицел есть. Три спутниковые антенны, да, получается? Раз. Да, вот так, покажи, им, сбей еще одно. И э, два И вот это, три Ха, хрен вам на реалити-шоу, миссис Гилберт Ладно, давай еще одну на дорожку Бом! Разве я не говорил, что это лучше, чем неделя в женском монастыре? С тобой классно тусоваться, Клетос Это уж точно Терпи А, теперь вези нас в брошенном мотелью. У меня возникла идея получше Терпи Так, ладно Пушку может убрать чтобы не привлекать внимание погнали почему я бегаю я хотел ходить а почему я бегаю и что теперь испытаем удачу э, на чем-нибудь более подвижным на либералов нет они слишком скользкие сейчас сам все увидишь Ох, нет, за такие слова на казнят. ну это не я это игра. А, значит поедем на твоей машине Поедем, поедем. Мне вот этот не он весит, короче. Надо будет поменять как-нибудь. Красный вообще не в тему. Ладно, поехали. У тебя слишком много свободного времени. Не, это просто я так развлекаюсь. Настоящая охота отнимает все время и энергию. Какие деньги средства предлагают задичь? Ты не поверишь? Хипстеры за нее последние гроши у родителей отберут. Дошло до того, что я уже не успел удовлетворять спрос. Вся эта в... новободная хрень про есть только свежие, только... А знаешь, если тебе подучиться стрелять, если я выйдет неплохой помощник. Если будешь ругать мою стрельбу, там окажешься на мушке. Окей, короче, я так понимаю, он... Э -э приглашает нас на охоту, нет? Окей, приехали. Все прибыли нехило так припарковался короче, прям на камень блин или на прям на стул готов поспорить ты никогда еще не стрелял по шинам автомобиля на твоем месте я бы не спорил когда посмотрим на что ты способен а ты сам-то стрелять будешь не я этим все время занимаюсь. сейчас хочу посмотреть как ты справишься с движущейся целью где твой ствол твой ствол почему я бегают задрал хорош ой Эвр, успокойся. Может ты, может ты пешочком походишь, нет? Сори. Я не хотел. Я хотел не бегать. Почему бегать? Неудобно бегать, я хочу ходить пешком. Так, ладно. Закончим этот бред. Так. Вот моя пушка. Это идеальная точка. Выбери автомобиль и пристрели ему шину. Это очень весело. Давай. Точку я выбрал. Так, где там машины? Эй. Okay. И ни одной. Прикинь. О, едет, едет, едет. Если сомневаешься, мочи. Вот так, отлично. Еще раз, Тревор. Он еще доедет. Так. Промазал что ли? Nice, Неплохо. Давай еще раз для смеха. А, смотри, остановился. А тот что? Стоит, смотри. Блять, я не знал, что это такой подстрекатель. Проклятые туристы приезжают сюда поглазеть на деревенщин Ну что ж, пусть получают то, зачем прибыли. Ладно. А, нет, я по хамеру. Э, э, э, Корпус каждый попасть может. Да погоди, я хочу попасть. Yeah! Да, ты же стреляешь, Тревор. Так, давай кое-что изменим. Следуй за мной. Че еще придумал? <laughs> да пошел? Просто двое парней убивают время в глуши. А большими мечтать нельзя, верно? Два самых популярных парня в городе. Я так рад, что я встретил тебя. В одиночку бы антисоциальным дипом совсем не так весело. Но если это заводит твой трактор я не против. Что ты еще придумал, ковбой-анархист? Когда-нибудь стрелял в существо, у которого есть лицо? Нет, даже не так, лучше перефразируй. Когда-нибудь стрелял в четвероногое существо, у которого есть лицо? Этот пойми, обо мне ходят множество мерзких слухов. Ладно. идем на крышу. Я видел, что у дороги тусуются койоты. Пострелим парочку как хорошие соседи. И Конечно, мы не ведь не мы их прям не хорошие соседи. Два соседа, идиоты короче. Понятно. Короче, по походу с пушкой, либо когда вот а, какая-то дичь происходит, какое-то действие, то от оттуда будет легче стрелять. А, Рейвор бегает. О, тихо, тихо, тихо, тихо. Хочу птичку. А -а. На шаверму пойдет. Так, ладно. А, перезарядить, наверное. Так, я их вижу. Кажется, там две стаи, койотов. Убей несколько, остальные разбегутся. Так, убиваем койотов. Сходит для меня теперь, поющий пес, и еще разок. Упал как подкошенный. Кажется, ты можешь еще одного прикончить. А кто ноет-то? Погоди. Действуй быстрее, иначе они сообразят, в чем дело. Погоди, кто-то ноет. О, вижу, вижу, вижу. Блин, ни одного не вижу. Эти паразиты ворошат мусор и крадут фур. Худшие обитатели Аламаси, Несомненно, койоты. Не знаю, у меня на примете есть пара кандидатов получше. О, вижу, все. Вышли. Вот так, отлично. Тебе стоит наставить мне капанию, когда я пойду охотиться в палетте Бэй. Покажу тебе, как стрелять на оленей. Почему вы и нет? Ладно, мне пора. Если буду в твоих краях, пришлю смс. Так, ладно, у нас есть новый контакт, э -э наш сосед Клетус. Странно, что за столько лет, короче, жизни соседей, они не обменялись контактами. Погоди, кто-то ноет. Слышишь, да? Так. Мне кажется может там в этом Фургончики в этом Нет Кто Ну вот те стоят, стоят бухают А кто нынка Причем вот прям вот на этом На крыше слышно хорошо Ладно хрен с ним Так где моя тачка Наверное, какой-нибудь бомж. Это что, бассейн, что ли, или что Так, ладно, окей, а куда отправимся теперь? Давай-ка. Так. Теперь у нас, ну, в принципе, у нас осталось только из открытых вот этот С. Погнали туда. Погнали туда. Сгоняем. Я так понимаю, Клетус нам пришлет, короче, СМС-ку, когда будет готов поохотиться, и мы сгоняем на охоту. Я думаю, прикольно будет поохотиться. Я как бы слышал, что здесь можно охотиться, и в принципе тоже, ну, слышал то, что здесь а после охоты можно собирать, короче, дичь, да, которую ты поймал, и продавать. Типа нехилый бизнес. Слушай, well, что у меня машину то не поворачивала еле-еле. Так, ладно, окей, приехали, хорошо. Пушку-то я убрал? Да, пушку я убрал. Хай! А, это не вне? Ну ладно. Красные штанишки. урили Воу, воу, воу, ни хрена тут. <мущ shirts Madness AMBnessDoars> ни хрена тут, Тревор. Я тебе все еще не обслуживаю. Cheering. А как насчет этих двоих? Really Тот, то победит, попадет в черный список. <музы> <desx unexpectedly> <jokes> Он <ятно> <ton> <Finally> <barking> победил. Черный список его. Не могу... Он по-русски сказал? Он тебе в сыновья годится. Интернет отличная штука, не правда ли, дорогой? Как бы то ни было, я спас твоего мужа. Налей мне стаканчик. У меня встреча. Ну, ладно. Но еще один труп в моем баре. Клянусь, я перестану тебя обслуживать. Мистер Филлипс. А, вот и он. Рад вас видеть, мистер Чен. О нет, я всего лишь переводчик мистера Чена. Мистер чен, мистер чен сейчас я чего то совсем окосил если говорить по-испански то говорите друг с другом мистер тау чен безмерно рад знакомству с вами о да по нему видно знаете я это потрясающее знакомство если у вас будет время добавьте меня в друзья это лучший момент моей жизни что это снимать его Обожаю, обожаю это. Понеслась. Я пошел. Нет, не уходите. Прошу вас. Если вы уйдете, его отец убивать меня. Да мне на это насрать. Возможно. Но вы слышали, что Тревор Филипс Корпорейшн это серьезный бизнес. Мы даем хорошую цену. Дело договорим. Мы партнеры. Делать большие деньги. Я обалдею. Но я покажу вам производство. О, это наше... О! А, сейчас мы увидим производство, короче, Тревора. Посмотрим, чем он занимается. И вообще... Так, шеф. Шеф, мы как раз собирались наведаться на куклы. Давайте поскорее сюда ей Артега с друзьями. Говорит, что собирается вывести нас из игры. Забавно. Я на днях сказал ему ну, ровно то же самое. Жми сюда, ты сможешь сам с ними разобраться. Погнали что намечается. Ты уверен, что твой босс не собирается сам... Чё? Опа, употреблять там. А, употреблять всю эту дурь. Нет, нет, мистер Чен старший дал четкие инструкции. Ему нужен надежный источник амфетамина. А, мы купим у вас товары, будем распространять его по нашим сетям. Меня беспокоит то, что эта идея вразрез с нашими принципами. Мы участвуем в движении «Медленный лед, Местные органические компоненты, местные потребители. У мистера Ченна старшего много денег. Я не первый человек, который забывает о принципах «почу я запах денег». Что он говорит? Говорит, что будет рад с нами сотрудничать. Конечно, если вы платите, то я всегда рад сотрудничать. Мой товар, ваши деньги. Так, окей, мы приехали. Надо куда-то, короче, припарковаться. Да, оно, оно само. Черт, Тревор! У нас мало времени. Эй, эй, эй, эй, шеф, где твои манеры? Это наши гости усек. Мистер Чен и его покорный слуга. Ну ладно, чувак. Э -э, рад знакомству. Тревор, у нас мало времени, скоро они прибудут. Всему свое время, да, господа? Прошу. Приходите, осмотрим складские помещения. Проходите. Nice, right? Неплохо, да? Заходите. <laughs> Места... Места более чем достаточно. Мистер Чен, пожалуйста, прошу вас. Выпустите меня! С oh, ума отдельная комната. <laughs> Экскурсия продолжается после небольшого. А, ну что, берем пушки, Даша. На помощь, помогите. Че <laughs> за трэш, блин. Знал бы я, что у нас тут будут гости. Прибрался бы. Они реально настроены убивать. Окей, погнали. А вот, а где? Во, появилась. Во, появилась. Короче, сейчас на всех. О, о, о, о, о. Че, рванет, смотри, вторая. Ай, мы ей поможем. Вот. Да смотрите сволочи, смотрите, <тапрошу> мне пушку новую подогнали, нет, да? так окей. Готов, просто <тапрошу> такой а, дурной ш, шальной пулей такой. Так, кто там еще? Сейчас вот, давай как. Люблю взрывать. А, Че чё там, черт, они там? А, они пошли, короче. Воу-воу-воу-воу, погоди, кто там по мне попал? Следуйте за шефом Погнали А есть аптечка? Возвращайтесь к шефу В смысле? Погоди, я бегу Шеф, ты где? Я к тебе бегу А че убрал-то? Погоди, как? Я забыл Тревора привести в ярость Ох ты, не, х... не хухры, мухры, блин Это клево его блин мать твою так погоди а как а, я забыл короче как это давай давай в телефоне поковыряйся а на куб все понял а, чем там следуйте за шефом погоди шеф, шеф шеф шеф шеф ты куда убежал то идем идем да идем идем шеф ты здесь О, он на крыше хорошо Тырвор, чувак, спрячься куда-нибудь. Сейчас все будет. Месты. Готов? Готов? Готов? А и взорвем, давай сейчас все. Готов? Ты готов, я говорю. Вот так. Вот. Ну-ка, мне понравилась, короче, эта штука. Опа! Бах, бах, бах, бах, просто бах, бах, бах. Во, во, во, во, во, во, во, во. вот сейчас будет круто, бах! А если с яростью? Лоп. Погнали. Бум. Бум. Бум. Просто здесь не хватает жесткого метальщика такого. Огонь. У них огромная семья. Погоди, а где у меня пушка-то? У меня закончились патроны, что ли? Я хотел еще повзрывать. Вон еще. Похоже, ты, ты не убедил дым. их, когда говорил. Я Похоже, они идут Возьми через магазин. Двигаем ходом. А, еще, Я еще. Горы, да, твою же мать. Давай, давай, давай, давай, да беги ты. Что ты пешочек Он где-то где где он э бегает, где-то он пешочком идет, блин, Непонятно. Есть аптечка. Они идут через дверь. Идут через дверь. Аптечка. Дым! О, вижу аптечку. Хабронис. Ну погнали, на. Ударим рок в этой дыре. Сейчас что-то рванет, нет? Что-то зашипело. А, нет. Я думал, что-то что-то рванет. Так, ладно. От стейки такой же говно, как и пропачьи. Блин, вот эта точка маленькая. Неудобная. Все, готов Ты его уложил, куришь, он мертв. они отступают отступает, задавим его. Артега сдох, возвращайтесь и приберите в лаборатории. Так, джентльмены, продолжим экскурсию. басы потрясающие, а где сабвуфер? Так, погоди, а я хочу убрать оружие Нет, мне не убрать? Ну ладно Кажется, мы seen... видели достаточно Уходим Но мы даже не добрались до главной комнаты Я потом за Йоды подпишу контракты, лады Эй, Тревор, мы все еще будем варить партию? Еще бы, мать твою Ладно Выполнено хилая такая просто это экскурсия вообще крутяк о смотри у нас появилась еще чудаки и незнакомцы короче появились и С появилась. Окей, отлично так не что-то приходило нет ничего не приходило ладно давайте а погоди не туда какую тачку Куда ты сел-то, блин? Что за ведро Давай вот сюда вот. Наша тачка огонь. Ее ни на что не применяем. Окей, погнали, короче, наверное, до дома. Блин, мне понравилась вот эта вот штука, которая гранатами стреляет. Просто прям. Бах-бах-бах-бах. Просто бах-бах-бах-бах-бах. Все, приехали. Баркуемся. Ой, сори, я собор не заметил. Ладно, потом починю на досуге. Выпить пивка, может переодеться, все запачкать. Если тебе нужен мой шприц, только скажи. Что у меня там на толчке сидит? Он вообще из моей квартиры выходит или нет? Так, ладно, давай-ка, а где мой шкаф? Переодеться, смотри, что-то из одежды появилось. А, нет. Толстовки. Что за толстовки? Я что какие-то толстовку покупал А, вот такая вот толстовка. Окей. Так. Брюки, куртки, рубашки, футболки. Нет, а рубашки что? Пламенные языки какие-то. Брюки смотри. Черные. Да, давай вот эти вот. Черные. А, футболочку. Нет. Это.. А -а -а, так сапоги, блин, надо, короче, какую-то обувку купить будет. Какие-то сапоги, вообще не тема. Так, ладно, окей. Шиф сварил реально крутой шняги. Оу. No bad, Так, ладно, сохраняемся. Вот. Дорогие друзья, и на этом я буду заканчивать, наверное, вот такая вот у нас веселая и небольшая серия получилась, я думаю, будем укладываться также и последующих э, сериях, там 25-30 э, минут, 40, ну иногда будет, вот. Все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, э, не забываем писать в комментариях, кстати, продолжается вот эта вся фишка, короче, пишите в комментариях, я постоянный зритель, хочу добавиться в беседу, я вас добавляю в беседу, короче, группы постоянных зрителей, вот. Ну и набираем тысячу подписчиков, и будет конкурс, так что всего в ваших силах, друзья. С вами был Валерий, и всем пока.